Рад всех приветствовать, коллеги. И далее давайте поговорим об лучевой диагностике. Пару слов о себе. Я кандидат медицинских наук. В 2015 году окончил медицинскую академию. Затем окончил ординатуру и аспирантуру в стенах данного учреждения. И защитил диссертацию на тему оценки на лечения рака прямой кишки с помощью МРТ. На сегодняшний день я научный сотрудник, врач регинолог отдела лучевой диагностики доцент отдела учебно-методической работы и заместитель председателя Совета молодых ученых. И что касается лучевой диагностики, на, за последние 120 лет она претерпела колоссальные изменения. И на сегодняшний день... В нашем арсенале большое количество различных методов. Это рентген-диагностика, это компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковая диагностика и радионуклидные методы, такие как Оффект и ПЭТ-КТ. Несомненно, каждому врачу, не только лучевому диагносту, нужно четко понимать, какой из методов лучевой диагностики обладает какими возможностями и какой метод нужно означать в зависимости от распространенности процесса, его локализации и гистологических особенностей. Что касается лучевой диагностики в онкологии, она неотъемлемая часть диагностического процесса, потому что от нее зависит, она может дать точную локализацию опухоли, ее распространенность. Мы можем оценить, как опухоль отвечает на проведенное дивантное лечение, химию, лучевую терапию, как была прооперирована опухоль, и можем их наблюдать в динамике. И что касается профессии лучевого диагноста, наверное, она связана с некоторыми стереотипами, что врач сидит в темной комнате, один, к нему редко заходят пациенты, еще реже другие врачи, клиницисты. На самом деле это не так. На сегодняшний день это одна из самых быстро развивающихся направлений в медицине, потому что она в первую очередь основана на новых аппаратах, то есть на аппаратном обеспечении, а там постоянно развиваются и появляются новые методы. Она основана на программном обеспечении, которое еще быстрее появляется. Я уже молчу про искусственный интеллект, который за последние пару лет навел шороху и вникает во все аспекты лучевой диагностики и сейчас активно используется. Конечно, в рамках данной презентации не рассказать обо всех возможностях лучевой диагностики, но я постараюсь сделать акцент на наиболее перспективных и развивающихся направлениях в стенах нашего института. Первое это мультимодальный подход диагностики. Что это такое? Мы специалист ультразвуковой диагностики может оценивать одного пациента опухоль в рамках разных модальностей, то есть с помощью ультразвуковой диагностики, маммографии и магнитно томографии, как, например, при раке молочной железы. Но одно из методик, которые сейчас мы активно развиваем, это фьюжн-биопсия. Этот метод позволяет синхронизировать изображения, получаемые при магнитно-резонансной томографии, либо КТС, ультразвуковой картины в режиме реального времени. Для чего это нужно? Мы можем четко визуализировать с помощью магнитно-резонансной томографии, опухоль, ее локализовать и затем провести биопсию, но уже под контролем УЗИ. Потому что биопсия, например, при ДМРТ возможно, но она очень дорогостоящая, занимает, требует специальную аппаратуру в связи с магнитным полем в томографе и занимает большое количество времени. Как это выглядит? То есть, мы пациенту проводим исследования motion желез, затем. Там четко локализуем опухоль и перекидываем это исследование на УЗИ-аппарат, где происходит совмещение изображений с помощью сигнальных меток. И мы можем, вот, например, четко визуализировать, так, четко визуализировать опухоль на МРТ, это приближенное образование, и данное образование на УЗИ видно. И из, этого, из этой области взять, соответственно, биопсию. Следующий момент это – это мультидисциплинарное взаимодействие. Что это такое? Это определение тактики, ведения тактики лечения пациентов с помощью специалистов различных областей и направлений. Расскажу на примере рака прямой кишки. МРТ – это, безусловно, золотой стандарт диагностики рака прямой кишки. И мы с помощью магнитной резонансной томографии можем четко определить локализацию опухоли, ее расположение, распространенность процесса увидеть, как она соотносится с окружающими структурами, с мезотенной фасцией, которая является хирургической границей резекции. И мы это все можем дать хирургам. Вот обратите внимание, мы четко видим прямую кишку с опухолью, Пораженные лимфатические узлы и мезоректальную фасцию, которая окружает мезоректальную клетчатку. И справа на изображении этот же пациент, это же кишка и опухоль, уже после операции. И мы также хорошо видим: и обратите внимание, насколько соотносится картинка, с, с, с, с полученной на МРТ. Мы видим кишку с опухолью, пораженные лимфатические узлы и мезоректайную клетчатку. Так вот, в нашем центре, в рамках каждого хирургического отделения, существуют мультидисциплинарные мульти консилиумы, которые объединяют специалистов различных направлений. Мы собираемся и обсуждаем, как лечить и как оперировать каждого конкретного пациента. То есть собираются хирурги профильного отделения, лучевые терапевты, химиотерапевты, лучевые диагносты. Мы на большом экране показываем во время этого консилиума, где расположена опухоль, какое распространение. Если планируется операция, показываем сосудистую анатомию. То есть четкая навигация для хирургов и определение дальнейшей тактики лечения. Следующий момент, который у нас активно развивается, это интервенционные технологии. О них сегодня тоже вкратце говорили. Это различные хирургические инвазивные вмешательства под лучевым контролем. Это могут быть диагностические этапы, биопсия, аспирация. Это предоперационная маркировка опухолей и лечебные манипуляции, то есть абуляции опухолей, дренирование, нефростомии и так далее. Что это из себя представляет? То есть мы можем под контролем компьютерной томографии, к примеру, проводить пункцию. То есть вставляем иглу, смотрим, где она находится на компьютерной томографии, делаем снимок. Либо в режиме скопическом, то есть в режиме реального времени, оценивать, как происходит или иная манипуляция. Также у наших томографов есть, томографов есть специальные приставки для роботосессированной навигации. То есть мельчайшие изменения, которые не неподвластны руке человека, робот точно производит манипуляции. Вот пример. Пациент лежит в томографе, и у него берется и биопсия. У пациента опухоль левого легкого, и при обычных условиях, чтобы взять биопсию определить, как лечить этого пациента, чтобы понять его гистологическую особенность опухоли, нужно было бы госпитализировать пациента на долгий срок, провести очень сложную тракоскопическую операцию, и он бы долго восстанавливался. Однако под рентген-контролем мы можем ввести иглу, сделать снимок, понять, что игла находится ровно в данном образовании, и это снимок уже после биопсии. Мы видим небольшое э, истечение крови, небольшой отек в паранхемии легкого, однако никаких осложнений у данного пациента нету. Еще один пример применения гибридных технологий. Пациенту выполнено было КТ, и мы видим образование Среднего средостения, Но мало взять биопсию именно из самообразования. С помощью ПКТ мы можем локализовать наиболее его активную часть и знать, откуда именно нужно взять биопсию, чтобы получить наиболее точные результаты. И с помощью э, такой же, опять же, методики биопсии под контролем мы берем биопсию именно ровно из того места, где нам нужно. И уже пример лечения пациентов пациент с раком левой почки, в область почки вставляется специальный аппарат и проводится к данного образования. Снизу исследования через 2 месяца, и пациент через 2 года, в течение двух лет нету признаков рецидива. И под конец хотелось бы сказать, что какой бы путь вы не избрали, он в любом случае будет правильный, то есть какое бы направление вы не выбрали, но мы со своей стороны постараемся вам помочь пройти с уверенным шагом по нему. Спасибо.